Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вторая лекция из серии «Знакомство с Исламом и Кораном». Вот. И сегодняшняя тема у нас Коран и его переводы у татар. Я думаю, регламент сохраним тот же самый. То есть, один час я буду рассказывать содержание лекции, и а, в дальнейшем полчаса, может, оставим на вопрос. <coughs> ну, для, начала, для начала хотел бы, а, хотел бы сказать, что а, Коран вообще – это а, знаковая книга для всех мусульман, особенно для татар принадлежность к исламу, она означает, в первую очередь, принятие Корана как священной книги. И, соответственно, какая-то своя история, связанная с пониманием Корана и отношением к этому тексту, отчасти, может быть, знанием наизусть и пониманием его содержания. Наверное, я буду комментировать э, слайды, вот, и э, в основном вы будете знакомиться с э, темой лекции по слайдам, и э, я буду давать кое-какие комментарии, может быть, к, этому, к, к этим э, э, пунктам, схемам и так далее. Итак, татарская культура, она э, даже в сравнении с другими мусульманскими народами кораноцентрична. То есть, являясь, находясь между Востоком и Западом, татары впитали в себя, скажем так, европейскую передовую мысль и прогресс и одновременно сохранили, сохранили мусульманский уклад жизни и мусульманское мировоззрение. И это сделало их первыми пионерами в исламском мире, поставило в авангард истории. И тут мы видим, что по этим пунктам они действительно вот в первую очередь по связи своей с Кораном, они такой, такой декларативной связи, скажем так, они были на первом месте среди других народов. Вот мы видим, что богословы, они значительно больше уделяли внимание Корану, цитировали Коран, призывали Корану, использовали его в своих произведениях, нежели чем хадисы. Это характерно для всех периодов татарского богословия, в том числе и для джидидизма. Хадисы использовались значительно меньше, чем аяты, аяты и лексика кораническая. Второй пункт. Татары первыми из мусульманских регионов напечатали текст Корана, который стал главной настольной книгой западных исламоведов. Значит, Коран впервые был напечатан в Петербурге, а не в Казани. Но даже напечатав в Петербурге, он был отредактирован, выпущен с примечанием Мулы Исмаила. То есть это был в любом случае некий отредактированный, в том числе татарскими имамами, текст. Первыми в России среди мусульманских народов и пятыми среди мусульманских народов татары перевели арабский текст на свой родной язык. Это тоже говорит о многом. Но даже если брать мировой контекст, татары были первыми в мировом контексте, но не казанские татары, а белорусские, которые отрывки из Корана уже в XVI веке перевели на белорусский язык, на арабской графике. Ну и, наконец, первый печатный перевод всего Корана на татарский. Всего Корана, я подчеркиваю, да, был под непосредственным влиянием первого мирового мусульманского перевода. Немножко тут, наверное, можно запутаться. То есть первым первыми разные пункты. Здесь просто я хочу дать информацию о том, что Коран для татар был своего рода визитной карточкой. И арабский текст, и перевод его. И вот эту визитную карточку они демонстрировали, не боясь этого, очень рано. И, соответственно, имели длительную историю этого, свою историю интеллектуальную с этим текстом. Ну, с фамилиями, наверное, немножко попозже будем. То есть сейчас я просто намечаю некоторые штрихи, а в дальнейшем уже будем говорить, что за первый текст, мировой перевод, что за первый у татар и так далее. Ну и, наконец, Шамаили. Последний пункт. Татары, в отличие от всех остальных мусульманских народов и наций, культуру Шамаили очень активно использовали. То есть сюжеты связаны, в первую очередь, с надписями, представляющими собой выдержки из Корана, во вторую очередь, какими-то изображениями мечетей или исламской символики. Все это называлось шамаили, татары очень активно их использовали, вешали на стены, над дверью, в мечети и так далее. То есть, шамаили являются тоже своего рода отличительной чертой не только тюрков, но и в первую очередь татар, хотя у других тюркских народов они немножко в другой форме, под другим названием тоже имеются. Идем дальше. Как известно из предыдущей лекции, татары э, находятся в отдалении от центров исламского мира. Это э, на протяжении всей своей тысячелетней исламской истории вот это вот отдаление они очень э, чутко чувствовали. И э, э, необходимо просто понять, что из поколения в поколение необходимо было настраивать себя на вот именно мусульманскую историю, на связь с арабским языком и Кораном. Из поколения в поколение – татаро-мусульмане должны были передавать вот свою вот эту вот ассоциацию с далекими, скажем так, братьями по вере, рассказывать и демонстрировать, и объяснять это своим детям и внукам. И поэтому вот, я, вот это вот изучение Корана, это было своего рода приближением, Корану, то есть созданием из Корана знакомого текста. А это было очень сложно сделать, потому что переводов, переводы появляются только в последние несколько веков. Вот, ну, татарский перевод 1885 года, до этого, ну, там, с 922 года практически 900 лет без переводов, то есть только арабский текст. И, конечно же, говорящие на своем языке народы, которые ну, по культуре своей сильно отличаются от арабов, это было достаточно сильной проблемой. И поэтому необходимо было вот это вот отчуждение от ислама, от арабской культуры преодолевать. И это было прямо с самого раннего детства воспитывались татар-мусульмане вот именно в этой культуре. И тут я тоже выделил несколько моментов. В первую очередь это медресе. Медресе как, как форма э, социализации. Медресе, как я уже говорил тоже на прошлой лекции, э, они появляются именно в тюркском мире. Потому что до этого в арабских халифатах э, это было в первую очередь э, обучение в, в самой мечети. И, в принципе, это происходит, наверное, и сейчас. Тоже в арабском мире, то есть отдельный от медресе. Даже вот Алясхар египетский, это изначально это было обучение тоже в самой мечети. Потом уже было построено отдельное здание. Вот. У тюркских народов же медресе существовали отдельно. И также и у татар. Вот. Хотя э, очень часто в академических медресе, медресе возглавлял мулла. Но это ставится под сомнение во время эпохи джидидизма. И вот в этих медресе переводы Корана в дальнейшем стали представлять собой некие азы ислама, то есть некий учебник по исламу для, для детей. И вообще у татар вот эти вот переводы и даже богословские тексты самых крупных ученых представлялись собой именно именно некий, некое учебное пособие, в котором от легкого к сложному идет материал, все очень четко по пунктам излагается, самых простых основ. То есть очень похоже, что вот эти богословские произведения изначально со времени курсови, они писались именно для, для молодежи, а не с целью богословских дискуссий между богословами. И то же самое можно сказать и про переводы Корана. Они были, представляли собой энциклопедию ислама, то есть переводы Корана у татар это, – это, э, это сира, примеры из жизни пророка Мухаммада, сал Это э, э, история пророков, начиная с самого первого пророка Адама, мир ему до э, последнего пророка, это этика ахляк, то есть некие хадисы, демонстрирующие э, нормы поведения, это мир духов и так далее. То есть это любой тавсир татарский, что в принципе в дальнейшем мы будем говорить равно переводу, представлял из себя э, огромную, огромный внутренний мир переводчика. То есть только по этим переводам можно изучать личность крупнейших татарских богослов. И этого вполне достаточно, потому что в, Коране, в переводе Корана он излагал ну, максимальное количество вопросов, имеющихся в татарском богословии. То есть перевод Корана для татар – это, в принципе, богословское произведение. Далее второй пункт. Бухара и османы как главные адаптаторы ислама и Корана. То есть для татар вот эти две культуры, бухарская, в первую очередь на персидском языке, и османская, они были некими посредниками, медиаторами между арабским миром и своим собственным тюркским миром. И несмотря на то, что источниками являются часто арабские тафсиры или персидские тафсиры, не говорится на каком языке. Но до этого выходили уже османские переложения этих тафсиров, печатные версии. И у меня возникает, я думаю, что как раз я думаю, достаточно обоснованный вопрос о том, они пользуются ли они как раз вот близкими к своей культуре. Этими переложениями, хотя они говорят, мы пользовались вот этими вот тавсирами. Возможно, возможно, так и было. Скорее всего, так и было, потому что а, потому что как не а, вот, вот это вот а, использование именно тех тавсиров, которые были переведены на османский, они же только избранные были переведены на османский язык. А, позволяет мне прийти вот к этому выводу, что они использовали именно османские приложения этих тафсиров очень часто. Следующий пункт – знание и верный вельтаншаунг – высшей идентичности. То есть для татар, для татар знание… О Знание ислама было превыше идентичности. Они всегда себя идентифицировали, в первую очередь, как мусульмане, во-первых. Но это была даже не идентичность, это была, это была связь с некой идеологией, идеей. Потому что идентичность все-таки это связь с какой-то общиной, обществом. Здесь этого не было. Потому что после завоевания Казанского ханства, лишения государственности, и это даже заметно по взглядам Курсави, Татары а, неким национальным единством и идеей национального единства а, не отличались. Это появляется только в начале XX века. Вот. И поэтому всегда идеология для татар а, а, а, была на первом месте по сравнению с языком, с некими обрядами, традициями и так далее. Именно и, именно а, разделение то или ино, тех или иных взглядов. Было, я думаю, и было, и сейчас. То есть, некий э, такой... Э, некая, некая, некий идеализм э, был характерен для татар. Ну и последний пункт, большое место восприятия священных текстов занимают киса э, и хикматы. То есть, э, как мы знаем, Коран, он состоит, в первую очередь, из двух частей. Это коранические рассказы, это повествования о пророках, о гибели народов, которые отвернулись от единобожия. И второе — это нормы, которые предписывает Коран. Для татар было важно, важно во-первых, понять эти нормы через мудрость, и это... Мы в дальнейшем тоже по тафсирам это поймем, что татары выбирали не букву, не, а, а, не символ, а они выбирали глубокий смысл того или иного выражения той, той или иной приписанной истины. И тоже крисает... Иса или э, истории тоже говорят об этом. То есть они э, видели в пророках неких людей, которые вот э, обладали каким-то мировоззрением, мироощущением и э, вот э, на что-то опирались лично. Идем дальше. Сейчас постепенно переходим уже к особенностям э, татарских переводов к, в принципе, основе нашей лекции. Чем отличаются именно татарские переводы? Для начала вот первый пункт – тапсир как перевод. На самом деле тапсир и перевод – это разные вещи, но для татар это было одно и то же. Нельзя было назвать свой перевод переводом, потому что буквально перевод был запрещен. Нельзя переводить Коран на другой язык, именно Этим же словом, этим же параллельным словом. Потому что необходимо было несколькими словами приблизить человека к пониманию этого слова. Маджани открыто говорил, что вот буквально перевод харам делать. И поэтому они называли свой, свои переводы. Скажем так, вот эти вот... Потому что... Первый перевод «Фауайт», который появляется в 1885 году, это очень конкретный, это как раз вот ближе к буквальному переводу. Но он тоже назвал его «Тафсир Фауайт» почему-то. То есть для татар «Тафсир» и «Перевод» — это одно и то же. В чем же разница в мировом контексте? «Тафсир» он появляется уже во время сахабов, то есть на арабском языке. Появляются два вида тавсира. Один тавсир на основе предания, другой тавсир на основе мнения, так называемый, тавсир-бирай. В принципе, ни один из этих тафсиров не является, не является, скажем так, выражением точки зрения автора на что-то. То есть тавсир на основе предания это только хадисы и другие аяты, которые помогают больше понять те или иные аяты. И второй источник – это грамматика арабского языка. Тавсир на основе мнения – это некое богословское произведение, то есть защита, опять же, использования священных текстов, в первую очередь, для доказательства, для доказательства какой-то идеи. То есть здесь автор имеет свою логику изложения, но тоже опирается непосредственно на священные тексты. И для татар это особенно справедливо, потому что свое мнение «зан» – наверное, самый главный предмет бичевания крупнейших татарских богословов – марджани и курсави. Ну, наверное, хватит по первому пункту. Я думаю, что, в принципе, понятно, что тавсиры – это то, что принималось – это то, что божественное абсолютно, да, а перевод это, это, это адаптация какой-то культуре. Значит, переводы на другие языки появляются, опять же, уже во время сахабов, на греческий язык, на, чуть попозже на латинский язык. Для татар это в принципе, для мусульман это в принципе не характерно. Первый перевод мусульманский появляется только в 18 веке. И я думаю, что, хотя открыто об этом не говорят, он связан в первую очередь с колонизацией, с попыткой, э, с попыткой, э, с по, с попыткой э, противопоставить что-то свое, свой вариант священного текста, тексту, который бы предложили колонизаторы на, уже на национальных языках к этому времени. Идем дальше. Цепочка преемственности. Я думаю, времени у нас немного, поэтому давайте... Сайт, э, слайдов у нас достаточно много, поэтому не будем очень долго останавливаться. Цепочка преемственности. Значит, начиная с самого первого тавсира, э, татарского э, они друг на друга опирались. И даже бренд Тафсира Нугмани, который мы многие с, э, с вами знаем, это, это тоже э, цепочка редакторов изначально. Э, то есть он сегодня существует в разных версиях. Э, от глубоко дореволюционных до постсоветских. То же самое можно сказать и про другие тафсиры, мы об этом тоже еще поговорим. Далее, предпочтение авторских переводов «Тафсир-Бирай» в качестве источников. Об этом Марджани в своем произведении. То есть для Марджани, хотя сам он говорил, что нельзя опираться на мнение свое собственное, тут может просто для непрофессионала возникнуть некая дилемма. То есть сам он против своего мнения, а сам опирается и использует Тавсир на основе мнения. Я... Но здесь нет никакого противоречия, потому что Тавсир на основе мнения, тафсир бирай, это не выражение точки зрения переводчика. Это доказательства с помощью, опять же, священных текстов, неких взглядов, которые исходят из самих этих священных текстов. Номера... Ну и дальше такие технические моменты, которые ну, для меня, как для исследователя, представляют определенную трудность, например, номера аятов не проставлялись. И вы представляете, в Суре Бакр, например, почти 300 аятов, и как их сопоставлять между собой, читая оригиналы, достаточно сложно. Арабский текст в этих тавсирах дореволюционных представлен в кавычках, не в кавычках, а в скобочках, и за скобками уже помещалось, помещалось небуквальное толкование, то есть объяснение этого текста. Ну и больш... абсолютное большинство переводов выпускались в двух томах. Тут вот представлены самые классические витринные тафсиры, о которых мы еще поговорим. Хамеди и Манкули и Нугмани. Все они были опубликованы в двух томах. Для чего это было сделано? На мой взгляд, на мой взгляд было сделано для того, чтобы можно было прикасаться к нему без омовения. То есть, есть хадисы, повествующие о том, что нельзя касаться священного текста без омовения. Но речь идет здесь о, о, о Коране целиком. Поэтому, э, если это половина Корана, то на это уже это правило не распространяется. Ну, это моя версия, почему это издавалось. Потому что, в принципе, можно было сделать большой один тон. Идем дальше. Здесь мы разделим понимание... И значение Корана для э, народа и для э, интеллектуальной элиты татарской. В принципе, сегодня это разделение достаточно актуально. То есть, для большой массы мусульман важна буква, важ, важно именно это конкретное слово, этот конкретный символ. Хорошо, что не конкретная буква, можно было Коран вообще разделить по буквам. И какую-то закономерность выявите здесь тоже. То есть, некие такие технические моменты. И ученые татарские в том числе, они открыто говорят, что это признак именно гавам, признак простолюдинов. Опора на, на слово, конкретное слово, которое имеет конкретное материальное значение. Ну и что для... Простого населения было достаточно. Конечно, для них, в принципе, почему 900 лет необходимость в переводе всего Корана не существовало? Да, она, наверное, и сегодня, в принципе, не существует. Большинство, я не побоюсь сказать, наверное, возьму на себя смелость это сказать, что большинство мусульман, наверное, полностью... Полностью Коран вот, на своем родном языке, не говоря уже на арабском, не читала или не помнит. И, и поэтому, в принципе, для поклонения знание всего коранического текста не требуется. И поэтому вот, простое население оно ограничивалось вот, знанием наизусть конкретных сур коротких для Ибадата, для поклонения либо же чуть более продвинутые использовали хаптияки, седьмую часть Корана. Тоже, в первую очередь, для поклонения. Там были любимые суры у татар, это есин или мульк, табарок. Вот. И, в принципе, вот весь коранический текст он появляется только когда у татар появляется некая интеллектуальная прослойка к... к... В середине XIX века. Вот. Идем дальше. И в течение вот этого всего периода, 900 лет до появления первых полных переводов Корана, татарские ученые использовали э, арабские тафсиры. Тут я разделил использование арабских тасиров на две части, как самодостаточное произведение, что было на протяжении 900 лет, то есть использовались именно эти тафсиры учеными, имамами для понимания текста. Откуда я беру эти, это, эти значения? Из известных, может быть, Единственное, в своем виде у татар памятников биобиблиографических – это Асар Резафаградзина и Мустафа Ахбар Шагабадзина Марджани, в которых они описывают биографии имамов, тем, чем они занимались, и, естественно, не могли пройти вопрос о том, по каким тафсиром они преподавали, по каким тафсирам они понимали Коран, и вот… Исходя из количества употреблений вот этих вот вещей, я вот сделал вот такую вот э, некую э, шкалу. Первое, второе, третье, четвертое место. На первом месте замахшаре Кашав. Второе место это Байдауи Ануар от танзиль Третье место Насафи Аль-Мадарик. И четвертое место Джалилейн. Джалилей, наверное, многие из вас знают. Думают, наверное, даже, что, может быть, это самый популярный у татар, но на самом деле он даже далеко отстоит от третьего места. И немножко об этих тафсирах можно поговорить. Первый тафсир замахшали. Тафсир, написанный мутазилитом, то есть рационалистом, скажем так, сектантом с нашей точки зрения. И использование этого, этого тафсира оно о многом говорит. Во-первых, что рациональная мысль от татар, для татар была очень близка. Но последующие тафсиры эту идею они а, углубляют. Да, рациональная мысль близка. Но Байдавы в Тафсире Анвару Танзиль, он исправил перегибы рационалистические, которые а, имеются в тафсире Кашаф. И поэтому а, замахшали, конечно, очень глубокий тафсир, очень много чего объясняющий. Помните, я на прошлых, на прошлых слайдах говорил, что татары очень любили мудрость из священных книг. И это в этом же, в этом же направлении. Ну, во-первых, Мансур э, Замахшари он не очень сильно э, сектанские взгляды, то есть э, реально выводящие из ислама, скажем так, или очень сильно искажающие ислам взгляды, очень ограниченно использовал в своем тафсире. Вот. Ну, э, во-вторых, э, Просто аналогов этого тавсира по своей глубине, по своей эрудиции, эрудированности, ну, наверное, не существует. То есть даже арабы они ä, признают, ä, признают качество этого тавсира. Маржани говорил, что ä, в тех вещах, которые отличают от, от замахшари, байдавы, он... Настолько же глубок, настолько, насколько глубок замахшари. Но насафи в этих вещах, которые разделяют их, он значительно более, скажем так, поверхностен, что ли, чем вот Байдавы. Это вот точка зрения Маджани. Ну и суютой уютой Тавсир конечно, во-первых, своей краткостью привлекал, Понимание. Вот. То, то есть, желерень тоже был достаточно широко используемый, но я так понимаю, что особым своим какой-то, своей какой-то спецификой особой он то ли не обладал, то ли, то ли наши ученые это не зафиксировали. Сейчас про тавсиров, используемых используем как источник для собственных переводов. И сейчас мы переходим уже непосредственно к переводам, которые сделали сами татары. Мы уже сейчас переходим в некую специальную область. Сейчас была область какая-то такая более, более общая, образовательная, скажем так, которая, которую могут понять непрофессионалы и Потом мы немножко уже уйдем в специализацию для того, чтобы в конце уже нашей лекции обратно вернуться к выводам таких, такого общего плана, общего характера. Итак, источники собственных переводов. Это вот очень широко использовался перевод, сделанный, сделанный османским богословом Интаби. Это был первый османский перевод, сделанный в Египте но на староосманский язык. Сам Тавсир Тибьян написан был очень рано, и Интаби его только перевел на а, свой османский язык, и скорее всего использовался именно османский вариант. Следующий очень популярный Тавсир, который очень жестко критиковал из-за своих выдуманных историй Рязафа Хредин, Тавсир Хазин. Очень популярный тафсир среди шакирдов татарских медресе. И третий, тоже очень популярный тавсир, который э, использовал э, в первую... Тоже очень, очень широко использовался. То есть первые два тавсира, они, скажем так, они находились на втором плане. А вот тавсир Кашифи его открыто... Э, всегда открыто на него ссылались. Причем ссылалась масса мусульман. В первую очередь, даже самый первый русский перевод с оригинала был сделан богославским. Так вот... Э, Основа перевода богославского изначальная, то есть, опять же, через османск, османского автора Исмаила Фаруха, выходит, опять же, на вот этот вот Тафсир Кашифи. Тафсир Кашеви использовали как джадиды, так и академисты. То есть, этот тавсир такой очень популярный, популярный а, среди а, очень широкий, широких масс а, мусульманских интеллектуалов. Тафсир Кашифе, написанный Хусаином Ваизом Кашифе э, в XVII веке, его по-разному называют. Иногда просто Кашиф, иногда Малахиб, э, э, иногда, иногда Малахиб, э, Алия, ну полное название Малахиб Алия. Вот. Помимо этих, конечно, использовалось множество тафсиров. То есть, например, у Иман Иманкули э, автор э, диссертации, посвященной этому тафсиру, насчитал более 40 различных источников его перевода. Идем дальше. Мы переходим уже к витринным классическим татарским тавсирам. Их будет у нас четыре. Я сразу говорю, я не использовал тавсиры постсоветского времени, которые были написаны уже ну, современными богословами, не опирающимися на татарскую экзегетическую традицию. Самый первый тафсир Хусаина Амирханова, он написан был в 1896 году, то есть в 1995 году первый том, в 1996 году второй том. Я сначала просто их перечислю, а потом уже будут более подробно говорить про содержание. Второй по, по времени публикации тафсир Нумани, первое издание по... Вот даты изданий э, здесь приводятся по э, статье Резиде Сафиулиной, связанной с тафсирами. Первое издание, 1896 год. Э, следующий тавсир, тафсир «Иткам» Фитарджима Тель-Куран, шейху Лесла Махамеди". Первое издание, 1907 год. И э, последний по времени дореволюционный тавсир, который мы берем, потому что там, опять же, будут, э, будут выходить тафсиры, скажем так, которые, во-первых, не присутствуют в полном варианте библиотеки, во-вторых, они не являются богословами, кто их издавал, и поэтому, поскольку у нас речь идет о богословской мысли в первую очередь, то я их исключил. Были тафсиры, которые утеряны, тоже, тоже мы их исключили. И последний, Тасхилюль-Баян, который был опубликован, сделан Мухаммад Садыком Иманкуле, первое издание, 1910 год. Вот четыре тафсира, которые мы будем с вами сравнивать. Значит, двое из них сделаны условно академистами. Это Хусейн Амирханов и Иманкули. И два из них условно, скажем так, все условно, на самом деле, сделаны модернистами джадидами. Это тафсир Нугмани и тафсир Алиткан. Вот. Идем дальше. Сейчас попробуем уже сравнить вот эту вот кадемистскую. Я уже говорил, что цепочка преемственности, она действовала. Сравнить два, два кадемистских, скажем так, Тавсира. Хотя их кадемистским нельзя назвать. Почему? Я тоже сейчас хочу объяснить об этом. Тафсир, Во-первых, как Хусейн Амирханов, так и Манкули они были имамами одной мечети. Это мечеть Искитаж в Старо-Татарской ну, Слободе, Старо Слободе. И э, э, они, скажем так, сменили друг друга. То есть Хусейн Амирханов – это ровесник Марджани примерно. После его смерти преемником ему был его сын Мухаммад Садык. У него был вторым умамом Мухаммад Садык Иманкули. Манкули. То есть Иман-Колий, он был на одно поколение младше, чем Хусейна Амирханов. Это была академистская община. Оба они были, скажем так, сторонниками таких консервативных взглядов. Если брать, скажем так, информацию о них. Но я бы хотел немножко сказать, что это не совсем так. Потому что, во-первых, Тафсир Хусейн Амирханов он опирается на явный модернистский тавсир то есть его основа это явный модернистский тавсир самый первый в мусульманском мире который сделал шахвали уладах я вас возвращаю к самому, первому слайду. к самому первому слайду который у нас был что татары были первый татарский тавсир основан на первом самом мусульманском полном тафсире так вот самый первый татарский это тафсир Фаваит и он основан на самом первом общемусульманском мусульманском шах Шахвали ладах леве шах это аналог чуть более умеренный Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. То есть многие даже в своих, в своих статьях их сравнивают между собой. Многие защищают одного, второго, говоря, что это не совсем так. Но, по крайней мере, вот эта идея о том, что вот эта модернизация Абдул-Вахаба, скажем так, а эта же фигура для пакистанцев и, индо... и индийцев, это Шахвалилла Дахлеви, э эта мысль существовала и существует. Поэтому э назвать э -э, Хусаина Амирханова абсолютно академистом, сторонником обычаев, обрядов, старины, ну, не очень правильно. То есть потому что Шахвалилла Дахлеви, он, во-первых, был сторонником перевода Корана. А это уже модернистская идея. Сама идея перевода Корана – это уже модернизм. То есть, и, тем более, в первом мусульманском мире. И, и, и, поэтому тут сложный вопрос. Что касается Иманкули, наверное, это более справедливо назвать его академистом. Хотя тут тоже есть… Э, Во-первых, он публиковался в джидидистской газете «Елдэс» очень активно. Во-вторых, по, по его идеям он был сторонником женского образования, ну и так далее. Итак, давайте сравним вот эти два э, академистских перевода. Смысл сравнивать академистского и джедийского перевод, наверное, нет. Это, в принципе, наверное, банально. Вот, мы сравним именно эволюцию академизма. Скажем сразу, что Тавсир Фауайт – это, на мой взгляд, субъективный. Я уж немножко предвосхищаю наши выводы в дальнейшем. Он значительно более превосходит Тафсир или боя несмотря на то, что он раньше написан. Итак, уже конкретики, конкретным переводом аятов мы обратимся. Перевод 53-го аята из суры Бакара. Речь идет там, если вы помните, о том, что Бану Исраил после поклонения Тельцу Аллах приказал им убить себя. на анфусакум, индабари Такое выражение. И они переводят вот таким противоположным образом. То есть... Несмотря на то, что Фавайт написан раньше, еще в какой-то вот 86 году, практически чуть-чуть позже после смерти Марджани, он говорит уже, он переводит Бариуком как «народу», то есть «халака -хал таубя итега с халака То есть «убейте себя ради народа», другими словами. И, естественно, эту версию, когда… В период джадидизма академисту нельзя было оставить. Необходимо было возвратиться к исламу, скажем так. Нельзя сказать, что в Коране Аллах говорит «убейте себя ради своего народа» или «перед своим народом». Я, то есть тут понятно, что нужно просить прощения у Аллаха, не у своего народа. Да? И не мог и Манкули оставить такой перевод. И, конечно, вот он тут перевел именно так, что необходимо просить плащение Аллаха, и э, для вас перед Аллахом смерть лучше, чем продолжение жизни. Банально, но, то есть он возвратился к банальности, скажем так, Иманкули. Следующий пример э, – перевод саби, «сабей», «сабийны». Очень часто это встречается в Коране. Кто такие «сабеи»? Значит, для фавайда это, это просто одна из партий, одна из сект, которые придерживались Акыда ибрагима мир ему, да. То есть они знали истину, но просто ее игнорировали, не придерживались. Для иманкули тасхильуль баян это, это те, кто вышли из религии, они были нерелигиозными и отвернулись от своего священного писания Торы. И тоже, например, очень часто э, фавайет, он переводит э, слово вахи, которое обычно переводится как, э, как вахи, э, э, то есть э, э, некое... Э, Неспосланное что-то, да, пророческая миссия, пророчество. Очень часто его переводит Амирханов как просто Ильхам, как вдохновение. Действительно, вахи, оно употребляется к очень, к очень, к очень разным объектам в Коране. И, естественно, и Манкули не мог оставить вахи, как вдохновение. Более того, даже против выражения «Ильхам» очень многие боролись, начиная с Курсави, что «Ильхам» — это нечто, что может быть от шайтана, говорил Курсави. Дальше слово «аграф». Знаете, есть такая сура, один, одна из главных сур в Коране. Так вот, в Тавсире фавайт это переводится как завеса парда, а у Иманкули как кальга, как некий, некая башня, за заслонение. Если вы знаете, это нечто, находящееся между раем и адом. Да? Некая, некий замок, в котором находятся люди, которые не там и не там. Вот. И, наконец, последний пример. Такое выражение, как атыгу лава, атыгу расул». Амирханов переводит как просто принятие того, что Аллах не спаслал. А для Иманкули этого мало, то есть необходимо поклонение. Вот такие нюансы. Это, конечно, далеко не все. Какие примеры есть в отличиях? Но как бы для, я думаю, что лекции, в которых основные слушатели не являются специалистами, этого достаточно. Итак, основная разница, какие-то общие выводы можно сделать по этим двум топсирам. Иманкули более прямолинеен и много упрощает часто ограничивается шаблонными формулировками, общими фразами, то есть более народен. Скажем так честно, у Иманкули нет какой-то авторской специфики, очень мало. У него очень много информации, очень часто эта информация просто, просто сама для себя существует, это некие сведения, то есть они не, не являются кирпичиками, формирующими сознание мусульманина, как у а, Амерханов. Дальше. Иманкули более часто неточен. У меня все это есть примерами, но я думаю, что примерами например, у нас времени не хватит. Амирхан более конкретен, чаще опирается на ханафитский масхаб, психологичен. Вот психологическую черту, то, как душа воспринимает те или иные вещи, вот очень четко подмечает Амерханов. Ну и Амирханов очень широко используют цитаты из Шахвалью Ледехлеви, из его Тафсира, по-моему, я не назвал название, Фатхорахман. Рахман называется. Вот. Психологично раскрывает мудрость содержимого. В целом Иманкули хорошо знает Тафсир Фавайт, то есть предыдущий тавсир своего, скажем так, предшественника Иногда некоторые вещи переписываются без изменений, без редакции практически. Он просто э, берет текст, э, фавает и помещает у себя. Ну и похожую разницу мы в дальнейшем увидим на примере редакции Тафсира Нугмани, который будет как раз вот в следующем. Кейс Тафсира Нугмани. Тафсир Нугмани является брендом является олицетворением современного татарского тавсира, татарского перевода. То есть мы не найдем другого перевода, если мы не пожелаем. То есть если мы забьем в любом поисковике перевод на татарский, татарский тавсир, в любой формулировке у нас выйдет тавсир Нугмани. То есть он, он, он полностью вытеснил все остальные варианты. И я вам скажу, что неспроста он вытеснил, потому что, потому что этот текст... Половина его, как раз вот полностью первый том написал сам Курсави без редактуры. Второй том его ученик Мула Нугман бен Амир. То есть это действительно изначально Тафсир Нугмани в своей оригинальной версии это классический татарский Тафсир. Тоже со своими, конечно, исключениями. Потому что Курсави очень, я на прошлой лекции немножко говорил, очень не татарский богослов. Он общемусульманский, скажем так, даже не ханафитский. Но тем не менее, поскольку он является основателем, основателем или самым первым из крупнейших татарских богословов, мы должны его признать как за первый татарский тафсир. Но э, постсоветская редакция, она вот эту глубину тафсира Нугмани, она, к сожалению, практически полностью э, утратила. И тоже мы тут, я тут привел сравнение оригинала и по советской редакции. По советской редакции она в двух вариантах существует: в редакции двух имамов, двух мул: это нурула муфлихунов чистопольский имам и Камиль Бекчентаев. Камиль Бекчентаев выпустил свой перевод чуть позднее, то есть в 1997 году Нурла Муфлихунов и в 99-м, 2000 -м, 2001 -м годах, там разные даты существуют, выпустил Камиль Хазрат в свой перевод. И его основанность на переводе Муфлихунова, она очевидна. То есть он тоже, даже больше, чем вот э, Иманкули Кули из он, наверное, на 70% точно совпадает с редакцией э, Нурла Муфлихунова. Ну и другие 30% — это либо он что-то пропускает, либо берет из других тафсиров, а в основном что-то свое добавляет еще. Итак, сравниваем. Во-первых, вот слово «айп», если для Курсави, я его называю переводом Курсави, оригинал все-таки. Хотя у Курсави был еще и перевод Хавтияка, такой тоже авторский. Ну, на хафтияке, к сожалению, времени у нас не хватает сегодня. То есть э, перевод как как э, он переводит как кур, гайбтэн биргян Хаберлер. То есть э, сам, это, тут речь идет о самых первых аятах суры Бакара. То есть э, верующие – это те, кто верит в невидимое. В невидимое да? И э, про невидимое сам Курсави говорит, что это нечто, что написано в Коране, но информация о том, что невидимо, просто информация об этом. И очень сильно сужают это значение редакторы. То есть это Аллаху Гахам, Карааны, Харсюзине, То есть они Гайб переводят как Корану и Словам Аллаха. То есть Аллаху. Очень буквально, конкретно и, скажем так, очень посредственно, что ли, очень просто. То же самое, Сабинар. Кто для них «сабеи», Сабиины? Для Курсови это Фаришталляргета Абунушилар, то есть те, кто поклоняется ангелам, тоже немножко отличается от мнения, помните, академистов. И Муфлихунов говорит, что это Елдазларгата Абунушилар, поклоняющийся звездам, а Бекчиндай, Бекчиндай вообще говорит, что это чему-то поклоняющийся, Терлина Арсегата Абунушилар, разному поклоняющийся, непонятно чему. То есть он не выбрал из двух позиций. Свою собственную, да, и, в общем-то, не... кто такие Саби, остается для него загадкой. Дальше такая тоже вещь такая узкая, которая узко узкоспециальная, которая, если вы сможете это понять, она, вы поймете, что очень часто редакторы постсоветские, они ставили противоположное значение оригинальному тексту. То есть это, это просто, ну, подлог, что ли, можно назвать. То есть э, э, что достаточно, э, скажем так, э, наверное, нередко встречается в постсоветском исламе, потому что, ну, в 90-е годы все мы знаем, что это далеко не традиционный ислам, да, 90-е годы. И тут как раз это явно заметно. То есть э, Курсови говорит, что... Э, так, так же, как и академисты, кстати, предыдущие. Он говорит, что э, Аллах обвинил Бану и Сраил в том, что они выпускали пленных за деньги, за выкуп. То есть нельзя было выпускать пленных. Здесь же по советской рядация говорит наоборот, что Малбери паларны азаты и тегэс, амма кашалярны яртларна щегармагас». То есть выпустите их, наоборот, за деньги. Только не выгоняйте из домов... Э, то есть, э, такую очень комплементарную, скажем так, человеческому сознанию версию выдают. И она противоположная абсолютно. То есть, Аллах наказал. Нельзя было в то время для бану Израиль освобождать за выкуп пленных. За это, и, и, и, и, и, и, это классическая версия. А здесь как бы наоборот. Ну и тоже противоположная версия вот в такой э, э, выражении, как «Литакуна шухадау галяннаси». Если, то есть быть шахидом для людей, для каких людей имеется в виду? Для Курсави это перед пророком. То есть люди должны выступить шахидами, свидетелями перед пророком. Здесь же перед людьми. То есть Беттен Деньак Шлярина Шахид был угознен. Здесь же пророк должен стать шахидом перед людьми. Тоже противоположный, противоположный вариант. И таких, в общем-то, несостыковок, подлогов, упрощений, э, необоснованных очень много. Текст очень сильно сокращен, оригинальный. И э, я не скажу, что пользоваться им нельзя. Да? Пользоваться им тоже можно. Он дает некое понимание. Во-первых, история татарского ислама до 90-х -90 годов, и понимание о Коране в целом дает, но, конечно, это уже не тавсир Нугмани, это не тавсир, написанный Курсави. Немножко про выводы расскажем тоже и по линии джидидизма. Итак, акцент здесь смещен с борьбы с неверными, язычниками, и, например, с язычниками на борьбу с этническими мусульманами. То есть 90-е годы Камиль Бихчентаев и Нурла Муфлихонов, они боролись с этническими мусульманами, с теми, кто не соблюдал предписания, обрядность и так далее. То есть для них это было, было более важно. Далее, посоветские редакторы сужают значительное значение до обрядности. То есть для них самым первым является, ну, наверное, это тоже обосновано, то есть с атеистического времени необходимо было сначала азы ислама выучить, а потом уже как бы все остальное, правильную акиду там и так далее. Поэтому их понять тоже можно, но, конечно, это искажение основного текста. Далее, часто встречается прямой подлог, причем у обоих редакторов, например, Курсови говорят о том, что лучше, если оставить убийцу в живых, а редакторы пишут, что ваше спокойствие, благополучие в ответном убийстве. Тоже это как бы явная противопоставление, явная противоположная редактура, да, то есть а, иной смысл выводится. То есть значение не только изменяется, но и радикализируется. Курсови привязывает к необходимости, а, к... то есть вообще религия, она всегда основывается на необходимости. То есть э, необходимо вести джихад, когда на тебя нападают. Необходимо э, э, исправить, если что-то происходит не, не по религии. Необходимо э, включиться, когда этого требует ситуация. Это очень важно, особенно для татар. Э, вот, Заруриад Диния – необходимость, ну, очень принципиальная для татар вещь. Но Камиль Бикчинтаев говорит об общих закономерностях. Например, нужно сражаться всегда с неверными. Ну, таких общих постановлениях что ли религиозных. Мы подходим уже к концу. И, наконец, я хотел бы вот, вот на эти вот вопросы ответить, которые тут представлены. Вот есть несколько крупных тафсиров татарских классических витринах я бы назвал да которые вот как правило вот выставляют когда говорят о татарских тофсирах они были популярны за рубежом издавались в катаре вот и даже в советское время циркулировать среди татарской диаспоры э, за рубежом и так э, вот на эти вопросы давайте попробуем ответить самый оригинальный из тофсиров оригинальный не в смысле такой э, э, что-то э, Такое сказать для того, чтобы там всех размешить и так далее. А оригинально в смысле своей, э, своей аутентичности, что ли. То есть меньше основа на других тафсирах, а большая основа на каких-то э, богословских произведениях, что ли, на своей собственной татарской традиции. Э, я думаю, что из всех то этих тафсиров э, ну, наиболее оригинальный, наверное, все-таки тафсир Нугмани. Вот, в своей оригинальной версии. Самый популярный тоже, наверное, это Тавсир. Вот, к счастью или к несчастью, вот в последних редакциях. Самый лучший Тавсир, наверное, Тавсир Фавайт. Но, к сожалению, в отличие от всех остальных тафсиров, указанных, он на кириллице не издан. Даже второй том, первый том... В Такой э, очень сильно потрёпанной версии есть в электронном варианте. Второго тома, к сожалению, э, в электронном варианте нет. Его надо читать в отделе редких рукописей Лобачевской библиотеки. Но по своему качеству, по точности э, он превосходит, я думаю, что... Или, по крайней мере, на одном на уровне с оригиналом Тавсира Курсави, Тафсира Нугмани. Ну и самый прогрессивный, скажем так, в кавычках, потому что я все-таки не считаю, что вообще можно разделять на, на прогрессивный и э, консервативный или реакционный тавсиры. Но э, я думаю, что э, самый тавсир, опять же, который далеко смотрел очень, э, э, на дальнюю перспективу, опять же, это Нугмани, скорее всего. То есть вот по трем пунктам все таф... опережают именно тавсирну Нугмани. Ну и мы с вами переходим к общим выводам по всей лекции. Татарские переводы Корана представляют собой энциклопедию ислама. Они настолько полны, что отражают целостное мировоззрение богослова, не порождая необходимость в дополнительных богословских текстах. Это, об этом я уже говорил, что а, это была книга всей их жизни, авторов этих переводов. То есть они над ней работали каждый из них. Вот любого из них, если взять десятилетия, причем не одно. Вот период джадидизма напоминает постперестроечный период своей вульгарной интерпретации упрощением и сужением смысла. Но то, что мы видели с вами, как Иманкولي заимствовал у Тафсира Фаваи, так и постсоветские редакторы заимствовали у, открыто, не стесняясь, заимствовали у э, тафсира древиационного Тафсира Нугмани. То есть это было такое время упрощения период джидидизма и время э, постперестроечное. И, конечно, по ним не, не, не нужно судить о, о, о татарской традиции, о глубокой татарской традиции. Хотя их знать тоже нужно, потому что они являлись, являются плодом своего, своего времени эти переводчики. Татарская экзигетика имеет глубокие корни в классическом богословии. Эти корни уходят в общемусульманскую традицию. И наша задача с вами состоит в том, чтобы от этой хабли, ну, хабли а такой неологизм, если вы знаете, есть в Коране такой аят, что нужно держаться за за общую э, нить и не разделяться. Она называется нить, это как раз хабля. И вот э, для татар как раз этой хабля является вот глубокая экзегетическая традиция. Я думаю, э, именно она формирует системное мышление. К сожалению, в вот последующих современных тафсирах вот это системное мышление, оно, к сожалению, отсутствует. Именно вот система, схема в голове, она необходима должна существовать. Она именно связана с знанием, изучением своей традиции. Спасибо за внимание, спасибо за понимание.